Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем задишвашер. Надеюсь, я, я правильно называю. Выбрать в память мои что-то там. Это история посудомойки, что-то там, ля-ля-ля. Так, мы завалили вот этого инвалида, сука, гада, который влез нам в голову, что-то все перемешал, что-то передел. А, -а, а, тут наверх. Можно, ну-ка. Так, у нас три из трех рыбок, кстати, у нас много рыбки, ее нужно начинать потихонечку кушать. Так, витамины для потика. А, у нас, кстати, мы можем что-то себе улучшить. Наконец-таки. Что мы можем себе улучшить? Ну, давайте катану улучшим, раз мы с ней бегаем. По-моему, хороший выбор. Мы так, не торопясь. Что-то улучшаем, что-то не очень. Мне кажется, тут где-то должен быть секретик. Нет. все это наипалово. Найпалово! Никаких секретов? А секретик. Нашли секретик, смотрите-ка. О боже! Спайдер бит! Смотрите, какая-то тусовка на плакатике. Ч там.. Ч-то там с убийством связано. Ну вот так вот нашли их секретик все-таки. Да, долго их не было, и вот, наконец-таки Пошли какие-то секретики Так, тут что-то закрыто Так Сейчас тут вот начнется, да, мордобой? Да Там, конечно, что котик это не просто котик А какая-нибудь Тоже какая-нибудь фигня непонятная, да? Дайте мне так жестоко, стокол. Все-таки это наш единственный друг. тихо тихо тихо ты, ах ты, ж, тварь! Да что ж такое? ах ты, ах ты, ах порву! Ух ты, ах Подставка. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, э, прекрати тетевое. Я просто сходила, немножечко отдохнула. И вот теперь это, это что-то не получается сейчас. Секундочку, секундочку надо будет. Все, погнали. И сразу удар в лицо, так смерть. Блин, я тут ботов валю, валю с первого раза. А тут надо какая-то кучка дегенератов. И не, не получается с ней справиться. Что, что, что это такое? Теха. Ой, хорошо пошло. Так, всех валим, всех. Ай-яй-яй. Ой, хорошо пошло. Следующий! Ай-яй-яй! Я периодически ее теряю из виду. Потому что я смотрю на врагов. С какой стороны лучше к ним подойти. С какой стороны лучше убить. Еще что-то в этом роде. Ах ты ж тварь! Ай, хорошо! Тихо! Ай-яй-яй! Так, тихо-тихо, уходим, уходим Эх, музыка та все-таки Ай, ты Так, а да что же вы вытворяете туда, за трансы? Тихо, тихо. Нельзя ему давать там вот. Ай, хорошо. Распил. Так, тихо, спокойно. Он уже хилиться. Нам главное не померить раньше времени. Так, пошли. Распиливаем. Хорошо. Так, тихо. Я тут прыгаю, Куда это ты собрался? Вот все. Так, там сверху дверка открылась, видели. Тут есть проход. Вроде бы никаких секретиков не видно. Нигде она головой ничего не пробивает, ладно. А это что за место? Сюрпризик. И тут карточка нужна. Брейнбит какой-то. Так, пройти туда нельзя, окей. Проходим, уходим отсюда. Так. Точно никаких секретов? Точно, ладно. А тут? Тут тоже никаких. Ай-яй-яй! Воу-воу-воу! Да, делаем так. Спокойно. Да, трюкзана подпалил. Куда это собрался? Стреляет он наверх. Не-не-не. Тихо-тихо-тихо. Вот. Сейчас вы стрелять будете по мне. Да, конечно. Сейчас они что попадать по мне будут. Ага. Нет, черт я хотела сама самау тебя но мы вполне себе очень неплохо держимся так что получим что это какой-то тоже ключ никаких секретов не найдено да ну-ка точно вот тут вот, тут вот подозрительная труба. Нет. Ну ладно, уходим. Здрасте, матерь божья! Тихо. Их двое! Одна от того уже потихонечку выпиливаем. Ай-яй-яй, между ними нельзя обставать, это опасненько. Так, второго выпиливаем. Принять двое. Ай-яй-яй, вставай. Нормально. Так, давайте сожрем р рыбешку. Давайте вот так вот. Ух ты, она восполняет сразу все. Рановато съели рыбешку. Ха. Еще нет, нормально. Мы съели рыбешку, значит получается. Опять их двое. Там сзади еще, по-моему, да, стреляет, один нет? Да, вот он идет, вышел тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Так, один уже уходит в минус. Так, этот остался. Хорошо. Все, всех убили. Идеть колотить, вот это вот да, конечно. О, гитарка. Так, она у нас на скрипке играет. Ну давайте, будем пытаться. В конце прям вот У меня моргс такой X по-моему, наверху Я такая, блять это на свече, он наверху Твою ж мать Что ж ты Что ж ты Вот так вот путаешься О, oh, щит Это обидно, блин ты тут. Так, тихо. Вот этого надо. Выпиливаем, выпиливаем. Давай, давай, давай, братюш. Так, кажется, у... все. Да. Готов. Так. Ай, хорошо, хорошо. Почти. все все о уложились во времени так собираем все мясо так и уже вот этот коробочка взрывается с парочки ударов уже по моему очень хорошо мы, мы прям вот очень хорошо идем хорошо движемся так как раз два, та самая дверь да Блин, то не успеваешь подойти, он тебя распознает То нужно Плотную подойти, чтобы он Подождите, я думаю там секретики есть Нет, нету Ага Там точно никаких секретиков нету? Проходы какие-нибудь? Ну вроде нету, ладно Блин, они так ржут прикольно Теперь я Тоже так умею Тут кто-то невидимый, блин, бегает как-то даже не сразу въехал, что тут кто-то невидимый носится Да, моё О, хорошо! Да, что тебя, засранец! Да, вот они, какие-то полуневидимые! А вот весельчаки! Подъехал! Тихо! Ай, хороша! И что-то раз-два и готово. В чем у меня была проблема в прошлый раз, не знаю. Так, ну пойдемте, пробежимся. Так, у меня кажется ли тут какой-то секретик? Кажется, кажется. Кажется, кажется! Ладно. Запрыгиваем. Никаких секретов. Тут кто-то лежит. Мне кажется, это не хороший знак. Не, никак не реагирует. Какое чувство, будто мы где-то под водой. Посмотрите, за окном. Так, это мы открыть не можем. Нам нужна карта. Опа! Эээ, скуит фейс. Первый раз себе. Тихо, спокойно. Их надо его догнать. Чрт. керачить со спины, со спины, со спины. Ё-моё! Здрасте! Так, давайте хилиться. Ё-моё, ё-моё! Что происходит? Тихо, тихо, тихо, Так, давайте-ка мы от него избавимся, потому что он мешает. Босяк это несложный. Но из-за того, что куча народу тут носится, это прям пипец. Squid face. То есть нормально. Выпиливаем. То есть не зря нам показывали море за окном. Океан. Тихо, тихо, ракета прям в меня полетела Ай-яй-яй Да уйди ж ты, вот Еще один пришел Так, давайте лечиться. Хотя бы чуть-чуть. Так, босса дог дог догнать, босса и это избить его. О. Так. Нехорошо. не вижу, что происходит, блин, одни взрывы! Блин, ебать вас двое! Так, лечимся! Да чё ж вы так тяжело-то убиваетесь? Так, рыбка, рыбка, рыбка, давайте съедим рыбку. Вот уже полегче ну, д -д Дотянись ты до него, господи Да, е-мое Давай, последний удар ему остался Хорошо Господи это была жёстка какая-то! Вы чё, алё? Акуа Марина! Левел комплит! Ё-моё! 16 минут, мать его! 16 минут мы дрались! Кошмар! Это, наверное, самый долгий из всех наших уровней! Так, я так понимаю, мы потихонечку уже вот добираемся до финала? Здесь последняя битва, да. О, подарок этих! Подарок Нам дает подарочка! Какой-то ключ нам дали. Так, какой-то ключ, откуда? Пом-пом-пом. Так, сколько у нас? 276. Мы можем рыбу взять, кстати Потому что у нас же это получается финальная битва Да, давайте возьмем А хотя, в принципе, у нас есть, если что, хлебушек У нас есть одна рыбка У нас есть чипсы Четыре штуки, аж Кошачьи витаминки есть Думаю, проживем как-нибудь и три хилки. А, вот отсюда ключ, да? Все хорошо. Так, ну что начинается? Секрет! Айс Это, видимо, замораживать врагов, да? -а -а -а -а -а -а -а -а. Где они-то? А, вот они. Господи, их не видно, реально. Так, вот еще... Мне кажется, там кто-то еще, да? внизу бегать мне кажется а нет тут просто месцо падает так котик ну это мы конечно прикольно вот этот секретик нашли так тут какой-нибудь секретик есть нет так херра себе вот это интересно, конечно Но это несложные боссы, благо Благо Благо они друг друга могут почить Так, тихо Мне главное, честно говоря, вот это вот первым делом вынести С тем-то я разберусь уж как-нибудь Ого, ты меня пробил, что ли? Их. Мне главное робота первым делом вынести, потому что он и ракеты и то еще 5-10. От того-то можно спокойно уворачиваться, он ты не это самое, не страшный. Хотя его уже и роботы это... да, то Да отцепись ты от стены-то, -мо! Вот она вот прилипает к стене и пипец. Так, первым делом вот этого выносить. Немножечко мимо. Так, выносим сначала этого робота. Блин. Мешает, пипец, тоже там бегает. А, хорошо, почти, почти, почти. Тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Блин, не, не, не на того напали. Так, давай-ка полечимся. Ай-яй-яй-яй. Уходим, уходим, уходим. Сзади, сзади, сзади. А, а тихо, спокойно. Добиваем. все всё всё, всё, всё, Минус один. Уже легче. С этим уже не сложно. Он такой. Вот, вот, вот, А этого мы сейчас быстренько уложим. Уходим. Уходим. Уходим. Вот, вот, вот. Быстренько. Легко. Все. Готов. Да вы что? Вы охренели две бабочки? Господи, где я что происходит? Охренеть! Вот это жесть, конечно. Так, тут меня сейчас будут насиловать, как я понимаю. Ну, надо собраться тогда. Тихо, тихо, тихо Надо робота, давай, робот, просто... Так, убиваем. Так, лечимся. Так, тихо назад, назад, вперед. Вот. Так, все, эти двое готовы, можно сказать. Да давай уж добить его. Так, бабочки, смотри. Птицы не жесткие, конечно. Давай-ка мы их это... Ну, не сильно магия их дамажат Не знаю, как вариант просто от них вот так вот бегать И дамажить, когда они вот так вот садятся Давайте полечимся Так, одну поймали Будем уворачиваться. Эх, летела сволота. Во, по поймали. Так, минус одна. Так. Эх, да, за ними лучше не, не взлетать никуда. Колотить мы справились Мы справились Нам даже дали чуть-чуть жизни. Так Подождите, я, я секретики хочу пойти поискать Нету тут точно никаких секретиков Ну да, вроде нету Ладно, проходим Тут, кстати, смотри Карточные эти самые Это типа черви, крести, буби, пики Первые у нас тут идут. Не знаю, с чем это связано. Да, Сейчас мы вот так вот сделаем, потому что я видела, что там кто-то вниз пролетел. И мы хорошо, в принципе, их это задамажили. Ой, тут еще и на время... Да я как бы с радостью. Проблема в том, что... А, вот, все. Я просто боялся, что из-за того, что они невидимые постоянно куда-то проваливаются, я не смогу их найти. Хлебушек! Хлебушек! Лунный... Э... Лунный, наверное, этот самый батон. так оно переводится. Да что ж, зацепись то за стену, пожалуйста То она не цепляется То цепляется, блин, и спрыгнуть практически нереально тут Точно нет никаких секретов То Вдруг где-нибудь труба отвалится И мы сможем это пройти где-нибудь Секретики Блин, такое чувство, будто тут секретик какой-то, да? Есть такое ощущение Но на самом деле нет, ни хера уху Так, всех уничтожаем потихонечку. Они там еще между собой как-то там что-то дерутся, выясняют. Так, тихо, кто-то меня зацепил. рун не надо на Так Ох, блин, опять ты Ох, и опять их двое Да что ж такое Типа, чтобы скучно не было Ну я их практически без дамага Хожу, смотрите-ка Ай-яй-яй, все-таки ракета долетела. а а, -а хорошо. Минус один. Куда ты от меня убегаешь? Не надо, не надо. то Той ж ты? О, опять этот, этот пришел-то, а? Спокойно, у меня уже куда-то делось половину жизни, алло. Так, спокойненько. Живой еще, а? Но одного я такого уже грохнула. Во. Что, это последний, да? Я надеюсь. А, нихера. Да прекратите вы, да, что ж происходит-то. Вот вот вот. да вот, вот, вот, вот. Ай-яй-яй, еще один прилетел, здрасте! Так... Лечимся! Сразу этого убиваем. Пёс прилетел, сбил меня, а? Всё по мудолыгу. Сейчас мы... Ой, царь, то Так, этого сейчас добьем. И все, хорошо. Жизнь-то дайте, что ли. Что-то боюсь, сейчас вообще жесткие какие-то пошли. Так, секретики, секретики. Есть какие-то секретики? Есть секретик, смотри-ка. Контраст, бред, какой-то. Буби, пошли! Так, у нас тут точно никаких секретиков больше нет. А то фиг его знает. Секретики, они такие вот прям секретики. Прям хер найдешь их. Ах ты ж, блядь! Здрасте, дракон, мать его! Я секретик искала! Прилетел тут! Матерь божья, как тебя валить-то, да скажи мне? Ага, ты садишься. Спокойно, спокойно. Так, давайте мы хлебушку съедим, что ли? смысле А вот он. Три из пяти. Или чипсы? А сколько дают чипсы? Чипсы, блять! Все, я поняла. Чипсы дают нам магию, мать его! Гребаную магию. Ладно, возвращаемся и делаем магию, которая нам ни хера не помогла. Давай, выживай. Я еще не понимаю, что происходит, но ну, пускай происходит, блядь. Давай еще жизни. Да ⁇ -мо ⁇ Так, и, мам, блин, осталось чуть-чуть совсем. Сдохни уже, тварь-то, а. Да, ё-моё! Он садится, я не успеваю его ударить, потому что меня начинает дамажить просто вот ракеты гребаные. Ура! Нет! Ё-моё! Так, спокойно! Я не знаю, может быть вот этим вот мечом попробовать большим. Так, давай-ка попробуем, да, им что ли. Бля, как я его дамажил-то. Так, как уворачиваться от ракет? Хорошо, давайте так тогда. Ладно, возвращаем обратно меч. Блин, надо живи! Блин, ну садиться, сразу выпускать ракеты. Как там бороться вообще? А! -а, -а, -а! Так! Так! Ладно. Так, это может его атаковать в воздухе. Давайте будем пытаться атаковать в воздухе. Тихо, спокойно. Вот, в воздухе. Тихо-тихо-тихо, уворачиваемся от ракеты, просто тупо атакуем в воздухе Вот так вот, сейчас, сейчас мы надамажим его Мы уже вот пол хпшки, блять, сняли Давай-ка мы опять подлечимся Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй -яй, -яй, яй тихо тихо тихо дотянуться б Давай чуть-чуть осталось, чуть-чуть, последний удар Блять, последний удар практически. Вставай! Вали, вали, вали, вали, вали, вали! Отрубили голову дракону. Вот так вот, мать его. С какого? С третьего раза мы его завалили? Смотрите, какой дракон. Пасть какая. Кибердракон. В общем, они тут, я так понимаю, всех ловят и делают из них кибер. Кибер, кибер-чудовищ. Всяких разных. А, тут он последний остался, да? Он одевает маску. А, ты хочешь убить, а Джут? Чё? Ты можешь убить бога? Помнишь меня? А, Какой-то Creatal Evil. Ты мне пофиг. О, божечки! Что это? Твои кошмары вернулись. Ничего не поняла, но очень интересно. А uh, The Fallen Engineer. Ага ты ее! Ага. Да, -мо. Да подожди ты. Мне нужно выработать против тебя. Да, нужно выработать. Короче, сейчас он уже немножечко к нам в жизни. Подожди. Так еще. А, ты можешь убить Бога? Помнишь меня, креатор. Уф, что-то. Я the fallen engineer, какой-то падший, падший инженер. Да-да-да. Фальшивый триггер какой-то, твой кошмар вернулись какой-то корруптор. Я построил империю на лжи, что ли, что-то из этой серии? Яй! Прямо ему под нож Нехорошо Лечимся Тихо На! Сейчас бонус атаки уйдет Да, уже ушел да -мо, что ж ты такой неуловимый какой-то? А! Надо было подлечиться. Ладно, сейчас знаете, как мы сделаем? Мы сделаем сейчас. Давай-ка магию вернем, во-первых. Так. Хорошо, погнали. Так, он готовится уже к атаке. Так, сейчас мы прыг прыгаем наверх и. Тихо! Сейчас мы его быстренько завалим, все будет нормально. Ай-яй-яй. Он уязвим, когда делает вот этот вот прием. Его можно очень хорошо раздамажить. При этом он дамажит сам неплохо в этом. плане. так, ладно, опять. Давай. Ты чё, ёпта? Что за наебательство? Подождите меня обманули я хотела чипсов еще оказывается чипсов у меня я что-то даже поторопилась блин чё за надувательство Да ⁇ -мо ⁇ попасть бы еще в него. А ты ж пес. Русский, гладкий пацан. А, получилось. Ай, получилось. Ай-яй-яй. Блин, не в ту сторону воюешь. А? Тихо, тихо. Ай, блин, опять под нож попала. Так, еще лечимся. Ч-то он прям как дамажит меня очень хорошо. Почти чуть-чуть осталось. Тихо, тихо. Тихо, видите. Вот видите, куда все делось, блин. Так, давайте хлебушка. Накинем. Да что ж, я по тебе попасть-то не могу. Слышь? Он меня схватил за голову. Иди! С -а время спать! Усни для меня! Навс навсегда! Forever and ever, ever. Нав Навсегда И всегда-всегда-всегда, да? Навеки-навеки-навеки Навеки вечные Что-то типа этого Типа усни для меня навеки вечные и колотить, блин, вот это вот сейчас вот это. Жест, жесткий, прям вот очень уровень был, прям очень жесткий. Прям как-то тяжело пошло. А я не знаю, это сейчас последний получается, да? Где это я? Бежать по воде. Прыгать по воздуху. Так. У нас тут два пути. Интересно, секретик есть? Ну, давайте я попробую пройти этот Туда пройти она не проходит. Попробуем пройти этот уровень. Если что, я, если он будет слишком длинный, поделю его на два. Короче, как-то так. Ого! Вот это вот мощь! Это что-то новенькое! Типа марионеза против марионеток играем, ерунда себе. Их не даем ему в нас внутренностями бросаться. Мощно. Чипсы у меня отобрали. Рыбки отобрали. Что-то все отобрали у меня. Что-то знакомое место. Я знаю это место, кажется. Да. Это, короче, на Xbox. Когда ты играешь в первый раз в Дишвашер, там как раз-таки Именно все начинается с этой локации, кажется, если я не ошибаюсь. Вот это вот прям ностальгия сейчас. Ай, внутренности меня, ай, фу фу фу. Прям ностальгия сейчас вот прям ударила. -яй, яй Вот тогда я уже вот вот это вот, это же ведь СК-студия у нас, вот, сука, разработчики. Вот тогда я этих ребят и приметила как раз-таки. что они делают годноту на мой вкус. Прям очень такую годноту, годноту, годноту. Да что ж ты будешь делать-то? Им даже подойти уже не успеваешь Они уже вон, выпускают свою вот эту вот херню как то непонятную Ой-ой-ой Я не на то нажала Да вот опять, да что ж такое Ладно, сейчас, сейчас сосредоточимся И всех повалим Ой, что-то в глаз попало Так, вовремя, сейчас Так, ва валим всех, валим Ай-яй-яй. Вот сразу выпускает. Пройдите, а. Ай, ловят. О! Ай, ну началось. Что-то они вообще какие-то жесткие. Ну-ка. Вот. Еще жизни дай-ка маловато мне надавали Это еще что такое? Так, просто разгоняем тут это О -ху -ху -ху Блин, эта игра умеет удивлять Она прям может есть что происходит эти, эти самые ай яй яй яй яй яй яй яй яй Сейчас забрали у них чуть-чуть жизни, чтобы выжить самим. Тихо. Что вообще происходит, блин? Как это воспринимать? Охренеть! Так, ладно, пробегаем дальше. Ой, еще трошанина Ой, это из первой части тоже Ох ты Мой мир Мой, не знаю, разум может быть комбить надо это чудовище как-то убивать нужно ну-ка нет но не убивается и как бы шкалы жизни нету на все это дело ага, вот он, видимо, собственно персонаж вылез. Ох ты ёпта Так, это надо успевать, да? Да. Ох ты ёб. Так, надо хилиться. Тихо-тихо-тихо! Хилимся! На всякий случай, чтобы было! Че-то Ай-яй-яй! Хилимся! И убиваем! Да, детка! Да? Что это? Это Mortal Kombat что ли? Музыка. Ой, попала! года! Так, подождите! Твою мать, мне ничего не осталось! Так, тихо! Типа. Мне, мне нельзя через эту хуйню проходить, да, что ли, или как? Собака, собака! Да, добили! Добили! Шприцом, херачи, шприцом! Идите, идите, идите, ой ой ой ой Охренеть! Мы справились, как-то. Ой! Что-то какое-то, уничтожите планет. Он нашел что-то там в будущем. Планеты спасены, посудомойка, все. Не знаю, короче. Левел комплит. 8 минут мы вот херачили. Вообще, вообще это было жестко, это было. Довольно-таки жестко, да. Это все? Uh, Получен достижение In the End, I'm Free. То есть это конец, я свободен. Короче, вот такая вот игрушечка. Я, конечно, сейчас попробую еще за другого поиграть. Ну, хотя бы просто вот зайдем с вами. Просто посмотрим, как выглядит, если мы будем играть за посудомойку, потому что мы же ведь играли там вот за Принцесс какую то за кого-то там другого. Вот. Посмотрим, как это вот. Вот за этого чувака, который сейчас внизу справа, вот это вот, да, это у нашего посудомойка. Посмотрим, как за него будет что-то. Музыка хорошая. Люблю эту музыку. Люблю эту игру. Прям класс, классненько, классненько прошу. Короче, просто с вами посмотрим, поиграем за него. Может быть, если там какой-то немножечко другой сюжет, то пойдем по-другому немножечко сюжету. Там посмотрим, что там дается. Может быть, в отличие от меня, вы-то хоть что-то сможете понять. Я-то это, я-то я, я с английским не понимаю. Вот. Этот, кстати, шеф был нашим врагом в Xbox, когда ну, на Xbox, когда мы играли, когда вот только вот, первая часть вышла, вот, если кому интересно, там, попробуйте поискать, ознакомиться, потому что, ну, я не знаю, по мне игрушка достойная, вот это вот, ребята с каз они тоже, они молодцы, вот, для них, им и респект за такие игры, то есть, мне они очень нравятся. К сожалению, на русском нету, поэтому страдаем так. Вот. Это у нас получается финал. Все, игрушечка окончена. Что-то мы, видимо. Что-то мы открыли. Мы открыли какого-то самурая. Дефикуль difficulty... Дефику. И спидран. Дефикульти. Ух ты, ёпта. мы чё-то какие-то режимы, видимо, открыли. Да. Вот.